конечно он не так как спорт база подлиннее он сам по себе повыше неторопливый статный жеребец он может человек занятой ему некогда ездить смотреть вас можно документы по попросить будьте любезны 421, 421 из 5, минимально 4,5 задний диск под замену. А вы на нем сколько поездили примерно? Ну, с нуля он у вас или нет? Нет. А. Времени, можно... Я просто я уже не помню, мы его или не пересмотрел. Ну, когда в Урал было 18, сейчас там 33. Угу. В основном по городу или куда-то ездили? Как далеко 3. удобно Очень. согласен 490 да согласен не аппарат классный 474 я просто человеку вот которому сейчас смотрим я ему порекомендовал этот аппарат он тоже мне говорит гонять не надо мне надо чтобы он был он по грунту пройти аппарат классный конечно 471 ин подержи. Так, дайте птску, пожалуйста. Да, все правильно, можно. А там с другой стороны есть, тоже сколько владельцев, да? Так, усуриск. что ли? А, он визионный, да. Я думал, он дилерский. Нет, он визионный, да. Резина 18 год, можно в принципе не менять, еще можно поездить, но это уже на усмотрение. Я брал сам. 18 год, в принципе, можно будет и не да. менять ее, да. Тут все равно, да, 18 год, все равно она не суперспортивный мотоцикл, поэтому ее достаточно, предостаточно этой резины. Радиатор не замятый. Защитку выставили, да? Ну, то есть вы здесь под тюнинг это все вы поставили? Вот фары там, вот это все, да? Похвально. Ну, клетка шикарная, ее гениально, я считаю, делаем мастер. Это там. самопал, да, но ну, имеется в виду да. под заказ? Неплохо сделано, да, очень классно. Но... Потому что гиевская она не очень. У меня человек, который такой же версус, uh -huh. в моем же том же, говорит, фирменная клетка по Нет, да, фирменная, не, фирменная, хорошая, видно, да. Под заказ хорошо сделано, да. Сколько за нее отдали, если секрет? А, Причем она переделана из убого крейзиана. А, то есть это из Crazy Iron сделано? сделано. Ага. А, вот это вот остался крепеж. Да, да, я вижу, Crazy вижу, Iron, да. да, uh -huh. вот эта часть. А верх получается. Ага. Ну, я не помню, когда я вместе, вместе с ТО, там с заменой там 30 с чем-то, все. Ну вот это вот в Crazy Iron, я не помню, этого же нету, нет. да? Это, получается, дополнение идет уже, да. Нет, у крезиа. Вот нижний, нижний. Не, не, не, нижний. Нижний нет, нету, нет, да. Не, Кризия. не, вот это вот вот у Крезиарна да. вот это идет и и куда она идет, я не помню. А, она вот здесь идет, получается, Крезиарн, да? А нижней ну, нету. И, и не тоже не так, вот все равно видите, да? Вот да, да, вот тут там осталось, переделано, вот, да, переделано, вот, да. Вот. Не, ну неплохо сделано, я просто на фотках посмотрел, да, интересно. Ну, это это родные, просто вот. дополнительно Доп свет. Вот. А, так это ПИА стоит. Это, а это оригинальный коваса, нет, это не кавас... родные, кавасаки Это ковасаки, да? Нет, это родные. Ну это такие же, как у Кавы, я понял. Тут просто сняли. А, были, да? Были. были. Я просто пески да. стоят, да, я понял. Это фирма. Это, это фирма, да. Так, версия с АБС у нас идет. Ну, это вот такие китайские, ну, там это, они там 10 да, рублей это стоят. Это, это, да, это я поставил, потом понял, что зря. Ну они дополнительные, как, как дополнительно, оно в принципе неплохо. Чисто, чтобы видно было, что мото, мотоцикл едет в зеркалах. Так, тут финдер идет оригинал. Здесь все на оригинале. Да подклейка чего? Это этот. А, понял, понял. Интересно, да. Хорошее решение, да. Так а да, да, да. так зеркало у нас оригинальное. Это зеркало у нас тоже оригинальное. Да. А боковых кофров нет у вас, да? У меня мягкие, не понял. Ну Здесь, получается, я не помню, у него же идет уже с завода, да, вот этот задел под боковые кофры? Это, это, же, заводы, это заводское сюда. сюда, сюда. Это да. сюда, сюда, сюда, сюда. Да, да, да, да, да, Они просто стоят? Ну да, это есть такое дело. Это у нас Пуик, это Пуик, да или нет? Это ну, пуй, я имею в виду фирма? А, не, это, а не, это Китай какой-то. Не-не-не-не-не, это не Китай. А, ну, это карбон. Это сам Да, да, для... вижу, да, да, да, да, да, Я сначала подумал, что это Пуик фирма. Нет. Вот это и, и вот это я у него раз заказывал. Удлинитель да. крыла. А, нижний вот этот? Да. Вот этот. А, я понял, я думал. А вот с этот... таким он, он, он шел. Угу. Это, это, это где-то японец красит. Угу. Так, кофр у нас, не пойми кто. Китаец. Разве? Да. Да, наверное. А, ну да, позвонкам. А сделан Хепкобекер Под Хепкабекер сделан, потому что форма похожая. Вот это родная. Да, да, я понял. Это, который с Японии а, приехал. Да. И он у вас, получается, стопаки, вы еще написали, что там есть, да, идут или нет? А, вот этот, я понял. Под телефон крепеж, тоже сами делали, да? Ну, это все вот этот, угу. гениальный мастер. Неплохо, да, неплохо, вполне. Розетка. Вилку трогали, да, разбирали? Ну, конечно, Настраивали, ну, сальники, в году, пыльники. Ну, да, угу. да, да, Полные было. Ну, то есть, не обязательно, просто сделали да. это вот. Не обязательно было. Но сальники не текли, я имею в виду. Нет, ничего не текли. Ну пыльники потресканы. Вам пыльники не меняли, наверное? Нет. Просто пыльники потресканы, их поменять надо. А чтобы поменять на перевертыши пыльники, нужно разбирать всю вилку. Подшипник рулевой колонки. Не помню сейчас. Угу. Но он, просто я ему отдавал, он делал там. Угу. Полностью доверяет. Резинки все на месте. Весь пластик оригинальный. Ну да. Некоторые потертости. Это у вас было или до вас это было? Ну, потертость вот эти вот. Это Вы ждуги не сразу поставили, да? да? да. Масло матюль 7100, да? Да. Вижу, красненькое. Ну так вроде ничего не разбиралось. Масло назад. Угу. Могу завести его? Ну или нет. полазить, с вашего позволения. Нет. Так, иди сюда, ключ. Он не хочет вытаскиваться. О, все, вытащился. Бак. А бак крашеный, да? М? Бак красился. Ну, не здесь. Угу. Все красился, все не здесь. Бак красился. А покупали его? А, вы же да, уже через владельца брали. Нет, я брал его под мото. А, все, я понял. Мне кажется, он, он... Да, он да, не да, да, да. Здесь, здесь, здесь не сильно, да, но здесь... Вот здесь было падение, судя по всему. Вот здесь. А, нет, здесь такой же звук. Ну, вот здесь более глухой звук. Мне кажется, вот на правую сторону немножко прилег. Так, у нас сидушка открывается у нас здесь, да, Вот она, ага. Можно попросить вас открыть сидушку? А что будете брать себе? Я закрывать Ой буду. Ой-ой-ой. Да, кстати, ключный замок не ушат он. Угу. так ну тут никаких китайцев я не вижу какого-то колхозинга так посмотрим так лопся что горело да нет все оригинальное стоит здесь смотрим что горело где скрывается вот он ну, у меня а ничего не да да да смотрю что ничего не горело нет все, все оригинальные стоят так оригинальный набор инструмента это очень круто это очень хорошо так смотрим 12 7 могу завести его да? так. 12 4 12 3 до 9 ниже 9 если падение значит кому надо заряжать либо менять нормально хорошо 39,40. 37 нормально Мотор, в принципе не очень горячий вот сюда приехал своим ходом здесь у нас 25 градусов сейчас близкие вот такие вот выглядят так, сейчас. Да? Да, я, я просто показываю как он выглядит так сейчас включить а можно попросить вас включить а, свет это вот этот? Да, да, да. Чтобы просто показать сразу На дороге его хорошо видно, да? Да. Нет, это вот на этих... А тот цвет, вот он это... работает? Можно? Да, конечно. Вот, я вот это и хотел. Ну да, его неплохо видно по дороге. Тут есть еще режим, который если не включен а. Стробоскоп, какой-то там не за гораздо переключается, он с тробоскопа включается, да. Так, тридцать восемь, тринадцать отлично заряд идет, даже под нагрузкой сейчас. Я же его могу разгазовать чуть-чуть, да? да? Ну отлично перезаряда Нет, сейчас немножко нагреется, мы его немножко еще разгазуем. Ну а так мне все пока нравится, цепочка, цепочка. Я, драко, что Я понял, да. Да, это болтается от вибра. А, стекло я понял, линзы. Здесь нормально. А, ну подкрутить ее надо просто. Ну так неплохо, да, честно. Так, так, колодки у нас. А колодки дешевенькие ставили, да? Да. Я так понимаю, из-за колодок, поэтому диски подстерлись. Передние колодки еще я бы поменял бы передние я вижу да я бы передние колодки поменял угу. и задние тоже потому что задние стирают диск сильно потому что дешевые колодки да, они бонят. они диск убивают так защита рук кто да это у нас гиви да, да. Угу. В стекло не думали себе ставить или дефлектор нет, нет. или по высоте Дешево вам стекло. А у вас что-нибудь еще в комплекте было, там есть, идет еще, там в кофры вы дополнительно, да, или что-то еще? И кофры вы писали, там да. что на 48, что ли, это какой? Это на 30 на А еще какой-то кофр у вас идет? На 30 литров, да. он у меня на даче валяется. Я понял. Просто у вас написано, что вроде там вы отдаете это все. Так, ну сейчас он нагрелся, у нас есть здесь расширитель. А, для того, чтобы в асфальт не уходил Вернее, в грунт Так, сейчас тогда разгазуем чуть-чуть его Сцепление послушаем Сцепление работает мягенько Без шумов И разгазуем его Я ничего такого плохого не слышу подогрев ручек сейчас попробуем включить дай, мне. дай пожалуйста этот да уже подогревает да так сейчас пока 20 градусов 16 градусов сейчас он подогреется по мере так под нагрузкой получается 12 вольт. сейчас под нагрузкой Так, мы сейчас включили, получается, все, что можно, вместе с аварийкой, с дальним светом, с ближним, с лампочками, с дополнительными, с 4 лампы, получается. И сейчас под нагрузкой он выдает 12, то есть 11,9. сейчас зарядки не хватает. Как только прибавляем, у него начинает заряд идти. Вот пошел заряд. Сейчас на холостом лучше так не издеваться над техникой, но сейчас пока проверим. Так, ручки пошли греться, было 16, стало 21, здесь уже 25. Ну да, ручки работают. Это что-то сейчас еще не нагрелось. 24, 23, 24, 25, 26. А ну да, пошел подогрев. Да, подогрев пошел, все работает Выключаем, выключаем, выключаем Сейчас свет ближний-дальний проверим Проверь, пожалуйста О, вентилятор включился Под нагрузкой вентилятор 24, 124 вольта Так, поворотники есть? Ближний-дальний есть Стопыки, посмотри, пожалуйста Поворотники есть? Поворотники Стопак. Да? Все отлично. А, и вверх. Здесь вверх, вверх. Включи, пожалуйста, я покажу, как это работает. А, он моргает, да? С морганием ну, вот Да, да, и за и передний. Передний тормоз идт. Что-то ты этот. Да. Просто его на камеру плохо видно. Все, вопросов нет. Цена напомните какая, пожалуйста. 420. Угу. Готовы. Почем отдать? Ну, это я уже сделал снижение отчаянное, угу. так что это последний край. Отчаянное, да? Просто у нас а, человек, который хочет приобрести, он вообще хотел бы технику немножко постарше. Я просто порекомендовал ему эту технику. Говорит, я не знаю, смогу ли я поместиться. У него всего 400. Ну, как бы такая ситуация. скинул, я его выставлял за 470. Угу. Вот здесь как бы поменять колодки. Резина в норме. Масло у вас поменено. Что здесь еще такого? да, масло с фильтром поменяно, что здесь еще такого диски как бы еще походят, но ну, как бы желательно конечно в дальнейшем сезон следующий может быть поменять что еще, антифриз не смотрел, не могу дать этот антифриз в прошлом году меняли, менялся. да, Да. тормозуха Тоже меняли, да а, ну да, она свежий, светленькая такая так, ну в принципе а, ну то, что крашеный бак получается и, и... А, ну сейчас подвеску еще проверим могу я? да, наверное? ключик да, да, да. возьмите, как я не, видел. Да, может, не не ехал если уедешь в машину сразу не -не -не -не -не. о, вилка душит ну да, это диван какой -то. нормально работает сейчас посмотрим Подвеску тоже так. Вот централки нету, да? У него не бывает централки да? Бывает, бывает. Вот да? только родная и очень Д дорогая. дополнительно, потому что тысяч 35 что ли стоит, да. да. 25, ну, 25 50, да? Годы. Сейчас, наверное, 35. Угу. Так, вилка не течет. Смотрим амортизатор. Здесь никаких потеков нет. Никакого колхозинга, китайства. Мотор вроде не разбирался. Сцепление крутилось, может быть, потому что меняли сцепление. Это, скорее всего, антифриз. Да? А, ну это, это вот с э, дренажной трубки подтекает. Да, это антифриз, то что подкипел чуть-чуть. Так, ну это норма. Так, что здесь еще? Настройка вилки есть задняя, в смысле амортизатора. Ну все, в принципе. Да, да, я имею в виду, вот я просто показал здесь шланг. Так, цена какая еще раз? 420. Ниже, возможно? То есть это, это крайняя цена. Но да я человеку сообщу, он уже там сориентируется и мы вам позвоним. Хорошо? Спасибо большое. У нас стоял достойный экземпляр желаемого мотоцикла, который третий год подряд оставляли у нас на хранении. Также проводились работы по техническому обслуживанию и замены элементов пластика и ходовым элементов. Одним словом, мотоцикл, который мы знаем. Совершенно случайно владелец этого «Версуса» или «Версиса», кому как удобно, решил оставить мотоцикл на хранении на все лето потому как ездить не собирался на весь сезон пандемии. Уточнили, не желает ли он его продать. Заказчику был предложен этот мотоцикл. Ну вот, Виталий, смотрите, я поставил аккумулятор. Давайте попробуем пробный запад. Все работает. Сейчас он нагреется чуть-чуть. Полный баг в подарок. Все. Договорились о цене, выяснили, что еще идет комплектом к мотоциклу. Там было очень много тюнинга, центральная подножка, розетка-прикуриватель, сигнализация Starline, полный боекомплект боковых и центрального кофра, дуги от Гиви Зурабовича, оригинальная защита рук и множество различных ничтяков. Но и было принято решение его забирать, потому как цена и состояние вполне устраивало нашего заказчика. Документы мы получили с помощью транспортной компании, потому как хозяин этого мотоцикла находился порядка в 3000 километров от мотоцикла и от нас. После получения документов мы составили договор купли-продажи, заказчик отправил деньги владельцу мотоцикла и теперь владельцем стал заказчик. Заказчик попросил его обслужить и доставить его к нему домой километров за 40 от МКАДа. Ну а кто откажется прокатиться на хорошем мотоцикле вечерком без пробок по хорошей погоде? У нас нет мотоцикла, но мы и не беспробежные ну что друзья снова привет сегодня у нас до сих пор еще 26 мая это третий мотоцикл который мы сегодня отвозим и это у нас kawasaki versus 650 2017 года если не изменяет мне память он весь на кофрах он весь на оригинальном тюнинге. У него есть центральная подножка. Это очень крутой доп под этот мотоцикл. Есть вот такая хрень. Есть защита рук. Оригинальная Kawasaki. Вот. Короче, мы сейчас выезжаем. И повезем его хрен знает куда. Поставили себе навигатор. И поперли. Будем надеяться, что картинка нормальная. Без каких-либо проблем будет. Так, телефон на зарядке. Кайфовать. Что? Моя очередь кайфовать. Да. Инна ой, говорит, моя очередь кайфовать. Она сидит, у нее сзади кофр. Все, она едет сможет уснуть. Вот на таком аппарате, я считаю, надо ездить на дальники на путешествие. Если вы ездите чисто по асфальту, по таким вот плохим дорогам, это отличный паркетник. Вот. Мы сейчас едем на Киевку. Нас уже ждет Виталий. Вы сейчас видели мотоцикл, который мы ему осматривали. А в итоге было принято решение предложить а, Виталию мотоцикл, который чуть-чуть дороже, относительно чуть-чуть дороже. Вот. Но зато... Зато он уже ведет весь на кофрах. Он в оригинальном цвете. Он не зеленого цвета, как тот мотоцикл, который вы смотрели. А он черного цвета, с зелеными полосками, как, в принципе, и хотел заказчик. То есть, мотоцикл полностью заряжен для того, чтобы ездить куда-то на дальники. У него уже центральная подножка стоит, которая стоит как минимум 25 косарей у официалов. То есть, как бы такое себе. Не очень приятно и он уже не 15 а 17 года ценник конечно чуть дороже я озвучивать его не буду но ну, процентов так скажем процентов на 15 дороже чем тот мотоцикл который вы видели за 420 тысяч рублей но он действительно достойный я этот мотоцикл знаю года наверное с 18 у нас человек его обслуживал оставлял на хранении. и сейчас получается в связи с тем что карантин коронавирус нам и тому подобное человек говорит я же должен заплатить вам за хранение вот я, в этом году никуда не поеду потому что все везде закрыто давайте я, я вам оплачу за хранение за год вперед я говорю а вы не хотите его продать он говорит да чё я думал это об этом ну и решил как бы его продать, потому что на этом мотоцикле он уже два сезона откатался и может быть себе хочет что-нибудь поинтереснее, но в этом году точно никуда не поедет и получается, что за хранение у человека даст там тысяч, ну сколько там, тысяч 25, грубо говоря, за год, да? 24 тысячи за год. А какой глубокий смысл, если можно его продать и потом в дальнейшем купить себе что-нибудь поинтереснее? Собственно, этот мотоцикл был продан и сейчас мы везем этот мотоцикл уже непосредственно владельцу. Ну, кстати, это сразу неплохо он ускоряется для чисто туриста. Это не спорт, это не дорожник, это турист. Есть спорт турист, но это, конечно, не спорт. Вот. Это чистой воды турист на котором можно просто очень долго ехать непринужденно. Здесь уже показывают все передачи. Сейчас шестая передача. Вот. Пробег у мотоцикла 52 тысячи честных, потому что предыдущий владелец, который продал данный мотоцикл, он на нем проехал, наверное, 1040. Он приезжал каждый год, забирал его и по Европам. 1040 или 50 он в нем проехал Сейчас получается нынешний Виталий Нынешний владелец Виталий Сейчас будет Третьим владельцем по ПТС Вот я сейчас иду получается По МКАДу И мне очень кайфово Вот реально вот они Все вот эти вот ямки Которые есть колей, колейность, Я высокий меня отлично видно. Прям, блин, вот я реально кайфую. Я на таком поехал бы. Так как я не люблю ездить 200, я люблю ездить 120, 130 максимум. Для меня такой мотоцикл был бы просто идеален. Такой мотоцикл просто Вуди Ален. Аварийку включаем и поверли. А вот та-та-та-та. А, впереди камера на 10. Ну да, надо сбросить чуть-чуть. Вот-та-та-та-та. та, -та, -та, -та. вот -та, та же есть. Это на заднем. У -у -у -у. Кстати, очень удобно, да, что в руки не дуют. Защита, она прикольно спасает. Вот я здесь вытащил руку, она прям дуется. А вот так вот убираю, она не дуется. Туда бы еще подогрев поставить, я бы вообще круглогодично бы ездил. Аппарат же есть огонь. Дросаем руки, ничего не дребезжит, ничего не юзит. Вот я притормажу задним тормозом, все отлично. А мы съезжаем сейчас на Киевское шоссе. Упс, не туда. Обшибочка вышла. Четвертое. Открыл. Пятое. Опа. Кайфово, не знаю, едешь расслабленный, руль широкий, кайфово, реально очень крутой аппарат. Я когда еще работал в Кавасаке в 2011 2012 году в Ростове, я на этот аппарат очень сильно засматривался, потому что он высокий, мне как раз подстать. У меня рост метр м. и он мне по посадке очень нравится, прям очень. Я не знаю, почему у нас народ не любит такие мотоциклы, всем подавай спорты. Но в реале это вы ездите по городу, ну, скорость у вас 120-140, ну, 120, ну когда-никогда открутите, да? Ну, то есть динамика, это все, конечно, хорошо. Но почему-то эти туристы не зашли, я не знаю. Но они очень непопулярны у нас в России, прям крайне непопулярны. Хотя на нем, вот прям можно поездить очень круто. А единственное, что у нас, конечно, более популярны, это мотоциклы такие, как Аля Трансальп или Дель, 650 или dl1000 они конечно очень популярны а, для дальников но это более такие злые потому что типа там они идут на спецованных колесах я не знаю в чем в чем существенная разница спецованных колес либо литых типа можно ли то колесо убить а спецованное нет Ну блин ну, что-то какое-то такое себе понимание меня просто удивляет Каким образом можно убить литое колесо, в какую яму надо залететь. Вот. Но если человек хочет убить колесо, то он его убьет. Согласен, что все-таки спицованное колесо, оно немного более оно убирает какие-то неровности. Да, оно там немного поглощает за счет спиц. Да что у меня так нос чешется, а? Нос чешется пипец, вот. Она поглощает за счет того, что спиц много, они не тоненькие. Она поглощает, конечно, некоторые колебания. Но, например, устойчивость. Вот в поворотах, например, да, вот как бы объяснить. На скручивание колеса, что ли. Я не знаю, как это. То есть, ну, вот именно какие-то закладывания. На мой взгляд, литое колесо оно намного лучше выдерживает. прям, вот, прям очень. Я не парюсь по поводу там... Кто-то любит по поездить. Если хотите ездить по бовнам, в мой взгляд, нужно брать какую-нибудь 250 Кубаю, либо XR 250, там что-либо такое эндуро, либо 450 Hard Endura. Это не про этот мотоцикл. Это мотоцикл для того, чтобы сели и спокойненько поехали на Байкал. Спокойненько, ну это, это вот, вот что-то типа а ТДМ 900, ТДМ 850, но только здесь 650 кубиков. То есть. Вполне адекватный аппарат. На дороге он, конечно, фанта фантастики какой-то не покажет, но будет ехать не хуже любого автомобиля. Абсолютно оба обалденный аппарат, просто идеальный. Мне по посадке идеальный. И смотрюсь на я на нем не так комично за своим ростом. А все, кто хотят себе F4i с ростом 1,85 и плюс, то я не знаю, зачем вы его хотите. Вообще непонятно. Я сегодня ехал на джиксере. Это, конечно, вообще супер спорт, да? Но, блин, я на нем вот чувствовал себя как, не знаю, как креветкой какой-то, как эмбрионом у мамы в утробе. Ну, это вообще пипец, друзья, вообще пипец. А здесь я сижу, вот у меня руки расслаблены. Я сижу, кайфую просто, вот. ну, ну, кайф просто. Вот. Идеально. Я еду расслабленный. Руки у меня ниже уровня сердца. То есть руки не затекают. Ничего. Все оху... <coughs> охрененно. Извините. Просто говорят, что, типа, когда говорят руки затекают, то, соответственно, это руль слишком высокий. Знаете, есть рули, такие апхэнгеры, которые вот так вот едут, вот. И потом у него руки затекают. Он одну руку убрал, другую поставил. Это вот э, на уровне груди, если руль, это уже высоковато, на уровне сердца. Если руки ниже, то это прям комфортно. Это, кстати, модель собес, если что. И кушает он вообще фигню. Вон, эко включилось. Режим эко. Не знаю, видно, нет, вот режим эко. Сейчас переключусь на какую-нибудь пятую. Опа, но ну он ушел. Видите, вот? И то он уже есть. Сейчас я буду откручивать больше. Вот вы видите, пропал. Сейчас обратно сбросил. Режим эко. Включить. опа то есть он еще показывает экономичный режим то есть крейсерскую скорость ту которую мотоцикл максимально вернее минимально есть бензина максимально минимально вот нас все обгоняют они все такие четкие крутые а мы едем кайфуем и вот эта фигня кстати она показывает сколько градусов 14 вольт и 15 градусов сейчас наружная температура Опять 14 вольт. И 14,9 э, градусов температура. И надо, наверное, уснула уже. Она сидит высоко, ей все видно. И вообще на этом аппарате вот я чувствую, что меня все видят. Я еду очень высоко, прям очень круто. О, спасибо. Дагестан. На этом аппарате можно встать на ноги и ехать стоя, если какие-то сильные буераки. Ходы подвесок у нее тоже прикольные, там, 5 сантиметров, наверное, 18. Я не помню, я так на вскидку говорю. Я не заучиваю, не зублю все вот эти вот параметры. Сколько там лошадей, 60 с чем-то, 64 что ли. Но этого вполне хватает, чтобы комфортно перемещаться. Прям не могу сказать, что прям алроа, да, типа по всем дорогам. Но он очень вот, классный мотоцикл. Не знаю, почему его недооценили. Потому что он, наверное, не спорт, и он не четкий, и всем как бы хочется какой-то четкости. Там, чтобы девки давали. Я думаю, что к этому мотоциклу надо просто прийти. Потому что сзади девки, может быть, и будут сидеть кайфово на спорте, но недолго. А на этом мотоцикле, я сейчас уверен, что жена моя сидит, она может доехать со мной вплоть до Крыма, вообще ништовая. Там, может быть, один раз заправиться, жопу размять и катиться. У нас полный бак. Время там, правда, выставлено неправильно. Время у нас сейчас без 15.11. А, ну да, вот здесь написано. Вот. И нам осталось ехать 30 минут. Вот с такой скоростью мне очень комфортно идти. Вот прям реально комфортно. Вот я иду 120-125 километров в час. Сейчас у меня 6000 оборотов. Вот. И как бы мне вполне комфортно. Я не понимаю людей, которые носятся как угорелые. Не посмотреть ничего, не насладиться дорога, едешь, ветер дует, уставший потом приезжаешь на заправку, быстро заправляешься и опять шпилишь. Вот такое себе удовольствие сейчас. Прям вот такое себе. Мы сейчас остановились на заправке, заехали, попили кофейку, уже что замерзли чертовой матери. Так, и, конечно, слабенько, но можно. Но коробочка работает вообще огонь, просто шикарно, великолепно. Рулится, конечно, он не так, как спорт, потому что все-таки база подлиннее, он сам по себе повыше. Но он статный жеребец такой, неторопливый статный жеребец, он может. У меня сзади еще видно сидит, поэтому он как бы не особо юркий, но все равно прикольно. Не знаю, вот едешь спокойно, вот опять же 120. Не нарушаешь ничего, кайфово же, ⁇ пта. Вообще огонь. Камеры, правда, мучают. Ну тут камеры, так понимаю. Сейчас нахватаю шрафа, потом буду оплачивать. Кстати, стеклышко можно еще поднять, прям хорошо стекло отбивает, я вот чувствую себя вообще комфортно. Вот прям, вот я поднимаюсь и прям вот чувствую, вот смотрите, вот я сижу прямо, сейчас поднимусь. Прям поток ветра очень такой серьезный, поэтому, казалось бы, маленькое такое стеклышко, но оно реально помогает, очень. Не обязательно должен быть большой, огромный лопу. Кстати, чем больше лопух, тем больше потом мотыляет от порыва ветра, то влево, то вправо. Вот так вот начинает юзить весь мотоцикл. А здесь получается прям вот, вот ну, отсекает прям то, что нужно. Ничего лишнего. Поэтому, когда вот, например, на КТМ-ах вот такие вот маленькие стекла, всегда думаешь, блин, ну это ж ни о чем. Это реально о чем, друзья мои. Вот эта маленькая стеклышко, оно реально кайфово. Я еду, у мне вот поток ветра попадает где-то примерно над головой вот, вот он вот смотрите вот нету нету вот он вот он есть поток ветра и вот он, мне, он меня огибает прям реально вот так огибает прям вообще просто огонь казалось бы вертикальное стекло нафиг оно нужно блин оно реально работает все-таки кавасаки могут да и вообще все молодцы но BMW я не люблю Ой. не люблю потому что я его не знаю Ручонки то здесь, опа Эко режим включили И потихонечку Пок -пок -пок -пок. Вот это вот прям для путешествий мод Прям хочу себе такой Ух. Нафиг все эти зизеры Голды, ну Голда тоже Совсем другое Голда это вообще автомобиль на двух колесах Сейчас посмотрим что Инна скажет Мнение заднего эксперта мне очень интересно. Что-то машет там. Ну, вот на этом мотоцикле не хочется особо отжигать, хочется просто ехать. Просто вот ехать свои 120-115, вообще кайф просто. Даже если бы сейчас не было сзади номеров, на нем даже 150 не кайф ехать, на нем кайф перемещаться. Не во времени, а в пространстве. Шестая передача. При оборотах 5000. Здесь 107, 107 километров в час. Вот смотрите. То есть примерно 107 километров в час. Так что передаточное число плюс-минус у всех одинаково. Все, поворачиваем сейчас налево. И там... А, не успеем. Не успели. Не успели. Все, стоим, ждем. Стоим, ждем, курим. Ну ч ⁇ ты как? Ты замерзла Не месяц, а Да ладно. А ч ⁇ как комфортно? понимаю ну реально комфортно же ну оно комфортно конечно. но ты сидишь облокотилась вообще, я не я... Ну кайфовый мод. мод я помню что ты еще в 2012 или в 11 году тебе сказал классный мод еще когда они старого образца были я теперь мод охрененный просто ну я понял понял что-то я походу зачистил с такими роликами да там где мы на мотоциклах а всего лишь достал свои две камеры. Ну, на данный момент одну. Всего лишь добрался, зарядил батарейки, освободил флешки. И решил вам повыкладывать такое вот. Мудное, никчемное, ни на мой взгляд. Просто едешь, просто какую-то фигню несешь. Болтаешь болты. Болты болтать. А. -а, -а. Что? Я помягче сделала. А, ну реально, если мягче сделать, у тебя задница будет сильнее болеть. Это я, я, понимаю, она... я один раз присел на самопальную сидушку, в которую напихали какой-то фигни. Может быть, гелевую накладку. Гелевую, да, да, которая более упругая, но она более такая, да. Понятно. Но я как-то сел в самопальную сидушку, я реально как, как диван. Я сел и понял, что через 2 минуты я хочу встать. То есть вообще отвратительно. Погода хорошая, было бы далеко и долго, а так, ну... Куда-нибудь в Грузию, да? Нет, в Грузию я пускал. Не, ну вообще, в сторону Грузии. Я уже устал держать сцепление. Зарядка, видели, да? 17 градусов, и 12,4, 12,3, 12,5 скачет. Чуть увеличим обороты, и будет сразу 13,9, вот. 17 градусов. Я сначала думал, что 17 вольт. Я охренел, когда увидел первый раз. Кстати, USB-чардер такой нормальный. У меня он очень быстро. Уже 37% зарядил телефон. кайфово поездить по Буиракам, ну таким небольшим. То есть какие-нибудь там ямки, кочки, лежачие полицейские, там такого плана что-нибудь. И он на нанизав прикольно едет, то есть э, можно на первой, на второй передаче катиться спокойно там 20-30 км в час, просто открыть ручку и она спокойно будет ускоряться, то есть не захлебнется там вот. От того, что его надо раскручивать постоянно. Не надо мучить сцепление. Не надо дросселировать. Там постоянно мучая сцепление. Там вот это вот на пол сцепления выжать, чтобы разгазовать и тому подобное. Просто вот открыли ручку поехали. Он поэтому отличается от ёршевского мотора тем, что у него не запа интереснее, Там валы что ли другие стоят. Там немного другой угол для валов. Вот. Угол атаки валов другой. Вот. Ново-нефёдоровская. Новофёдоровская, я Ёпта! Так, у нас главный. Главный наш. И резина здесь стоит. Пилот РОАД-5. Я бы, конечно, поставил пилот РОАД-4. Я не знаю, почему, но мне как-то пилот РОАД-5 не заходит вообще. Я как-то вот... Я очень к ней скептически отношусь. В том плане, что я ей не очень доверяю. Вот как-то вот не знаю. Вот мне... Пару раз было такое, что я где-то скользанул, Вот такая вот погода была непонятная. Что-то как-то у меня колесо немного съехало. И что-то как-то я очкую. На пилот РОА-4 ни разу такого не было. То есть, ну, блин, всегда было. Ну, либо она совсем деревянная, да? А учитывая, что пилот РОА-5 выпустился в 18-м, что ли, году, или в 19-18-м, да. Ну, или в 17-м даже, я не помню. Ну, суть не в этом. В том же плане, что мне как-то РОА-5 не зашел вообще. Мне кажется, РУАД-5 это больше маркетинг. типа там, Чем больше изнашивается, тем шире протектор. Ну, такое себе. Сейчас будет где-нибудь полицейский лежачий, нет? Я хочу по нему... Так, так, так, так. На нем кайф. Вот реально сидишь, кайфуешь. Инна то ли сидит, кайфует. У нее спинка, я говорит, сейчас бы что-нибудь одеться. Одеться и спать. Как мы отсюда уезжать будем, мне непонятно таксиш Макси проехал поворот проехал поворот вот сейчас здесь будет на рабое раки аж интересно как он будет или не будет буйраков Прямо интересно, каково. Ну, кстати, свет у него неплохой такой. Это вот, вот ближний. Вот он дальний. Ну, относительно, конечно. Так как это турист, не для того, чтобы ездить по лесам. Да хотя и в лесу, я думаю, хватит этого света. Ну, бывали и получше. Поэтому сюда ставятся дополнительные фары. Которые были, кстати, на том мотоцикле, который мы смотрели зелененько. Но ради этих фар брать мотоцикл за 420 то есть если бы за 400 он отдал его там еще можно было просмотреть а так мотоцикл крашеный а, поданный в этом мотоцикле я просто насколько я этот мотоцикл помню всегда детали менялись телеком то есть как бы ничего не красилось ничего никогда вот например владелец данного мотоцикла он а, приехал к нам упал уехал а, там на зиму оставил его а, потом присылает нам целую груду каких-то там запчастей прям новых прям с наклеечками со всеми делами представляете вот то есть надо там поменять там вернее надо например там можно заклеить по факту пластик да, боковой и покрасить нет он говорит меняем целиком вот какой смысл красит это все делает поклевать там и так далее зачем просто берем и меняем. он присылал детали сразу в цвет сразу присылал наклейки которые необходимы то есть ну, все как полагается то есть как бы человек за ним следил там надо что-то там поменять поменяли перо перо у него зацепили там где-то он куда-то влетел у него перо ушка которая держит крыло знаете да Вот он ушка пера которая отломалась по факту как бы можно было бы и с этим пером ездить но нет он сказал говорит, мы меняем целиком То есть у нас многие бы такие кастроля были просто э, заварили бы и ездили дальше чего Да, да, на этом мотоцикле как раз-таки по таким пейзажам и дорогам ино говорит. Вот. И, кстати, цвет такой, ну, блин, я бы, конечно, немножко ниже его сделал, опустил бы его чуть-чуть. Слишком далеко с высоко имеется в виду. Ну вот. Так что вот человек как бы надо все он перо заказал привез надо там например лом там или что-то еще там сальники пыльники оригинал надо что-то еще заказал оригинал то есть ну блин, даже наклеечки там все вот эти все в цвет все то есть мотоцикл реально был ухожен навсегда а единственное, что только здесь не менялось, а это кофры которые были поцарапаны мы их просто зашкурили зашпаклевали и закрасили вот Но это как бы он тоже я ему я его убедил он говорит, надо купить, может быть, я не знаю. Я говорю, зачем, давайте просто зашкурим и все. Они ж не лопнутые, ничего такого там жесткого не было. Как бы просто их закрасить и все, мы так и делали. И дуги, дуги Гиви здесь стоят, живи, Гиви. Вот, он сказал, чтобы мы их немножко зашкурили, потому что было падение направо, было падение налево, они потерлись очень сильно. Мы их немножко заполировали, зашкурили. Вот, закрасили с баллончиков, все, они выполняют свою функцию полностью. Они не погнулись, никуда не уехали. Что мне очень нравится в этих дугах, именно в гибе, вот в этой модели, я не знаю, как других, но, например, там какие-нибудь дуги от другого производителя, там, блин, чтобы снять крышку, надо снимать дуги. Здесь ничего не надо. То есть, если надо будет подлезть к двигателю куда-то, здесь настолько все продумано, что никуда ничего не надо делать. Так, а нам получается вот сюда. Пропуск, он, видимо, хотел заказать, пропуск, ага, пропуск. Охренный мотоцикл, охренный мотоцикл, вообще просто шикарный. И мы сейчас на кочку наехали, вообще насрять. Тут большой поселок, Да. Такси, так я тоже еху еду и думаю, блин, это пипец. Кто нас повезет назад? Я не пойду. Ух! Вообще огонь, вообще бомба! вообще бомба, я даже не заметил, так тук-тук все. Пофига, да. Вообще классный аппарат, я даже что-то отвлекся на навигатор. Смотрю, у меня яма такая, тук-тук вообще. Я хочу этот мотоцикл себе. Кавасаки, я люблю тебя. Он проглотил эту ямку, как будто ее и не было. Вот смотрите, вот. Это была большая ямка. И АБС. Да, ему пофигу, но я все равно, как бы, АБС работал. Да. Задний АБС работал, вообще отлично. Вообще насрать. Но здесь на этом аппарате и надо ездить. Да, да, он как раз здесь научится. Не хорошо. Не, на, не на скутере, да? Ну что, с сыном погоняет? Ну да, он здесь по, спокойно поездит, с сыном, да. Тетишка, привыкнет с мотоцикл, а? Я говорю, привыкнет с да, здесь хотя бы ездить разгоняться и поманеврировать. Я то думал там деревня вот такая вот. Новый владелец решил попробовать. Что же это за техника такая? Прикуриватель с вольтажом, это вот мы нашли у него в, ну, ну, в, в кофрах, да, я сюда его тоже положил. А лапку берите сразу, садитесь на него. Газ куба побольше. О, Все, первый заезд я заснял.